Ку, ку посетители психушки Немиркин. Вы когда-нибудь встречали нового одноклассника, который был настолько харизматичен, что мгновенно вызывал симпатию? Или сталкивались с кем-то, кто притягивал к себе всех своим магнетическим присутствием? Конечно, есть качества и черты характера, которые могут далеко продвинуть вас в жизни. Например, интеллект, честность, решительность и настойчивость. Но харизма, пожалуй, одна из самых важных, но наиболее трудно труднодостижимых. Харизма определяется как особое качество, которым обладают некоторые люди и которое позволяет им общаться с другими людьми и вдохновлять их на глубоком эмоциональном уровне. Для многих из нас харизма кажется чем-то неуловимым, неосязаемым и врожденным. Харизматичные люди – это прирожденные лидеры, которые без труда овладевают вниманием всех присутствующих. Они очень уверены в себе, обаятельны, вдохновляют и с ними легко находиться рядом. Таких людей невозможно поделать. Однако психология утверждает, что харизма не является врожденной или предопределенной, как может показаться. Сейчас считается, что харизму можно приписывать, развивать и культивировать в себе с течением времени. Итак, вот шесть проверенных и верных способов, которые помогут вам стать самым притягательным человеком в комнате. Первое. Задайте игривый тон. Первое впечатление действительно имеет значение. Первое впечатление не всегда бывает точным, и то, как вы чувствуете или воспринимаете человека, может меняться с течением времени. Первое впечатление имеет гораздо более значимое и длительное влияние, чем вы можете себе представить. Если вы хотите быть харизматичным, лучше всего задавать игривый тон в общении с людьми, с которыми вы впервые встречаетесь. Приходите с большим запасом энергии и сразу же заводите разговор. Не совершайте ошибку, когда нервы дают о себе знать. Говорите тихим голосом и делайте мелкие жесты. Постарайтесь быть более заметным, общительным, дружелюбным и теплым. Тогда вы удивитесь, насколько легче вам будет общаться с людьми, заводить друзей и нравиться им. Второе. Рассказывайте людям хорошие истории. Будь то вечеринка или презентация, всегда полезно иметь в рукаве несколько интересных историй и смешных анекдотов. Заставив аудиторию смеяться, вы действительно привлечете ее внимание. А если вы сможете увлечь их своим мастерским рассказом, то вам не составит труда собрать вокруг себя стаю людей на любой светской вечеринке. Будьте уверены в своей речи. Рассказывайте коротко и целенаправленно. Рассказывайте в настоящем времени и используйте много оживляющих жестов. Не бойтесь делать паузы для эффекта и используйте различные голоса, чтобы сделать рассказ более интересным. Номер три. Думайте на ногах. Помимо уверенности и харизмы, еще одно качество, которое действительно привлекает людей и делает вас более интересным человеком, это наличие остроумного и быстро соображающего чувства юмора. Люди, которые умеют думать на ходу, легко воспринимаются как более симпатичные, умные и привлекательные поэтому не теряйте остроты в разговорах с другими. Для этого даже не нужно быть умным или откровенно смешным. Все, что вам действительно нужно, это быстро думать и быстро действовать каждый раз, когда вы видите открывающуюся возможность. Будь то шутка со вкусом или интересная история. Общайтесь с людьми, чтобы они тоже чувствовали себя более заинтересованными в вашем общении. Это мгновенно сделает ваш разговор более живым и вдумчивым, чем если бы вы просто реагировали и кивали в ответ на все, что говорят другие. Номер четыре. Говорите то, что чувствуете. Харизматичные люди, как правило, очень открыты и честны в своих мыслях и чувствах, поэтому им так легко доверять. Поэтому, если вы разговариваете с человеком, на которого хотите произвести впечатление или подружиться, не делайте ошибку, лгите ему или притворяйтесь, чтобы казаться более приятным или впечатляющим. Вместо этого говорите то, что чувствуете. Это поможет вам казаться более искренним и легким в общении. Но, конечно, важно помнить и о чувствах другого человека, поэтому будьте честны, но вежливы, когда высказываете свое мнение о чем-то. А если вы чувствуете, что затронули щекотливую тему, например, политику или религиозные убеждения, то быстро, но тонко верните разговор на более нейтральную почву с помощью пренебрежительной шутки или неясного, но все же правдивого ответа. Номер пять. Улыбайтесь глазами. В психологии консультирования существует так называемая техника Софон, которую используют как консультанты, так и терапевты, чтобы люди чувствовали себя более комфортно в их присутствии. Речь идет об использовании языка тела в своих интересах и расшифровывается как улыбка. Открытая поза, наклоны вперед, ведение записи, зрительный контакт и кивок. Использование любого из этих невербальных сигналов, а еще лучше, всех их вместе, поможет людям чувствовать себя более непринужденно при общении с вами, особенно если вы улыбаетесь глазами. Улыбка глазами не только побуждает людей улыбаться вам в ответ, но и заставляет вас казаться более искренним и сочувствующим другим. И номер 6 Будьте приятным слушателем Наконец, но возможно самое главное, быть приятным слушателем. Это действительно ключ к тому, чтобы казаться окружающим более привлекательным, магнетическим и харизматичным. Люди любят говорить о себе, поэтому обязательно поощряйте это. Чтобы человек почувствовал себя услышанным и оцененным по достоинству, задавайте ему открытые вопросы, чтобы вызвать у него более вдумчивый ответ. Вы можете спросить их о том, почему, что это значит, на что это было похоже. Это особенно хорошо работает, если вы можете найти что-то, чем увлечен другой человек, потому что это заставляет его с удовольствием отвечать на ваши вопросы и хочет поговорить с вами еще больше. А как насчет вас? Считаете ли вы себя человеком магнетическим и харизматичным? Или вы все еще думаете, что вам, возможно, еще нужно развивать эти навыки? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вы будете помнить эти полезные советы и рекомендации, то со временем ваши навыки будут расти. Используя эти советы, вы станете таким человеком, с которым захочется общаться. Пожалуйста, поставьте лайк и поделитесь этим видео, если оно помогло вам, и вы думаете, что оно может помочь кому-то еще. Использованные исследования и ссылки приведены в описании ниже. Не забудьте нажать кнопку «Подписаться», чтобы получить больше видео на канале Немиркин. И супер спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.